Всем привет, дорогие друзья! Давно не записывал никаких видео Была пауза взята но уже накопилось достаточно много контента, который нужно выкладывать и обрабатывать да, наше видео. И, соответственно, предоставлять информацию уже вам полезную, как вы любите. Сейчас уже много есть наработок по поднятию мобильных прокси на других устройствах. В качестве другого устройства я сейчас использую и промышленные 4G-роутеры, где симка непосредственно подключается в самый роутер. Также есть статья у меня по поднятию мобильных прокси непосредственно, непосредственно со своего телефона на андроиде. Если вам это интересно, то э, статья непосредственно расположена вот здесь. Делал мобильный прокси из телефона». Если вам это интересно, можете почитать. И я думаю, здесь много что полезного вы здесь найдете. А сейчас я хочу сделать обзор своего сайта, своего сервиса по продаже IPv4 прокси. Вы уже знаете, я давно уже занимаюсь реализацией именно IPv4 серверных прокси. А сейчас внедрил автоматизацию по продаже уже мобильных прокси. То есть на моем сервисе вы можете найти как и покупку, аренда, вернее, как я называю правильно, аренда мобильных прокси, так и аренда серверных прокси. И сейчас мы рассмотрим непосредственно интерфейс моего сайта. Уже вложено здесь много усилий в этот сайт, и он все время модернизируется, меняется код и добавляется новые фишки. Ну, главное, что работа идет, и мы стараемся есть программист в штате, и он работает в принципе нормально, нас устраивает. По дизайну сайт не изменился, он такого же наполнения единственное, что тут мы видим, мы видим здесь появился тип прокси, мобильный прокси и все остальные вкладки это относится к IPv4 прокси серверным, которые принимаются на IPv4 адресах в дата-центре, дата-центр Санкт-Петербург, а мобильные прокси они поднимаются на серверах, частных серверах, которые расположены или в, или в доме, или в квартире, или ну, где-то помещение да, снимается, арендуется. Геолокаций достаточно много, и мы сейчас расширяемся. Мы сейчас ввели партнеров, и, соответственно, есть люди, которые могут расширять наш ассортимент Сейчас я делаю обзор для клиента Если вы не мой клиент, или вам не нужны мобильные прокси Или вообще прокси, можете просто-напросто закрыть это видео и дальше не смотреть Что мы видим? Мы видим здесь мобильные прокси Мобильная вкладка мобильные прокси Здесь мы можем выбрать геолокацию В данном случае у нас Россия, Украина Скоро добавится еще и Беларусь Ну и, возможно, США на работу наших партнеров сейчас есть россия украина выбор локации также есть разделение на социальные сети и на, я называю это на целевой сайт то есть на конечный целевой сайт разделение доступов и сейчас мы подробнее рассмотрим именно вот этот пункт что мы видим мы видим здесь разделение на социальные сети вконтакте instagram facebook одной вкладкой у нас одним доступом авито юла блаблакар WhatsApp. Твиттер для всех сайтов, соответственно, без ограничений, социальные сети, Одноклассники и Яндекс. На данный момент вот такие доступы у нас имеются. Если вы работаете в ВКонтакте там, или, допустим, в Инстаграме, то вам не нужно переплачивать, вы покупаете свой доступ, допустим, ВКонтакте, да, выбираете там, или Инстаграм. Ну, Инстаграм более э, такой ходовой товар, Инстаграм – Хорошо разбирают проксики Здесь дальше мы видим выбор оператора Здесь мы можем выбрать оператора Вот, например, выберем мегафон И выберем город, локацию, какая есть здесь возможность выбрать, какую локацию Здесь мы видим Краснодар, Нижний Новгород и Тула Как мы видим, здесь еще имеются подставки к, к нашим городам То есть, AS, номер AS, и, соответственно, наш вот этот номер Вернее, номер оператора зарегистрированный по этому асу и соответственно дефис 2 дефис 2 это условное обозначение это говорит о том что у нас есть еще и локация краснодара ас без двойки но ну, еще здесь нету ее убрали до да? временно Но ну, давайте вот другой выберем локацию где будет понятно билайн допустим да и у нас здесь, видите, Москва есть AS-163.452 и есть AS-163.45 просто И здесь написано, чем отличаются Москва так, с такой-то АС номером и Москва просто без приставки 2. Это означает, что IP на прокси определяется одной геолокацией, то есть на сим-картах определяется IP-адрес одной геолокации, но оборудование размещено в разных местах. Может быть, что оборудование находится в одном городе, а может быть, удален друг от друга на сотни километров. Некоторые целевые сайты, какие, такие как Яндекс, могут определять георасположение оборудования с точностью до 100 метров. То есть я специально сделал так, чтобы человек мог основываясь на этой информации уже выбрать локацию, зная то, что эти локации, хотя и IP-адреса и подсети выделяются с одной с одной подсети выделяются IP-адреса, они расположены совершенно в разных местах. Возможно, в одном городе. Возможно, в одном регионе, а возможно, вообще в разных регионах даже. Так определяется в основном мегафон у нас. Симка, приобретенная, допустим, в Москве, ее ставим в другом месте, допустим, России, и она определяется уже как тоже как Москва. Ну и у других операторов немножко по-другому. Ну вот разделение я сделал непосредственно с привязкой к номеру АС. Здесь выбираем количество, можем выбрать любое количество. И период аренды у нас здесь предоставлен от одного дня. Один день, 5 дней, 10 дней, 20, 30 дней. Сделал один день, чтобы не заморачиваться с тестовым периодом. И если человеку надо, ему неохота ждать, он выбирает один день, оплачивает тариф. И, соответственно, он уже приобретает прокси. Вот, например, выберем один прокси доступ для инстаграм 100 рублей в сутки если вам не охота писать в тп или допустим чтобы не ждать тестовый период вы берете на один день и работаете как правило тестового периода я не предоставляю почему потому что это лишняя заморочка если нужно клиент купить и протестировать пожалуйста платить 100 рублей покупай и тестируй на сутки прокси ваши я здесь не авторизован и соответственно здесь требуется email для авторизации ну давайте я авторизуюсь Вел капчу, потому что это для безопасности. Бывает, брутят аккаунты, зарегистрированные на нашем сайте. fregatproxy.ru Что еще хотел сказать? Вот, допустим, вы выбрали инстаграм или ВКонтакте. Имейте в виду то, что доступ у вас будет только в, к фейсбуку Ну и там несколько сайтов, которые э, нужны для проверки IP-адреса или для того, чтобы проходил чек на валидность прокси. вот Остальные доступы закрыты. То есть клиент, купивший для фейсбука он будет попадать только на Facebook, ВКонтакте, Инстаграм, на другие соцсети, он на Яндекс не попадет. Но Яндекс, возможно, будет открыть, потому, открыт, потому что Яндекс требуется для софтов, которые чекают именно валидность прокси на Яндекс ресурс. Вот эти прокси у других поставщиков мобильных прокси, как допустим вот ВКонтакте, Инстаграм, я и разделил. Я их называю приватные прокси с разделением на целевой сайт с разделением доступов. То есть на одном модеме настраивается доступ для ВКонтакте, для Инстаграм, для Фейсбука. Это все делается на лету и автоматизировано. Если клиент купил для ВКонтакте, ему выделяется на модеме доступ для ВКонтакте с этого модема. Также может быть другие доступы Инстаграм, Фейсбук на этом же модеме. Что мы имеем? Мы покупаем доступ допустим ВКонтакте. Мы, зна... мы э, здесь ограничены доступом только ВКонтакте и допустим дополнительными какими-то сайтами. И Скорость срезается до, до 5 мегабит в секунду. Также э, ТЦП подключение 100 штук на одно на один прокси. То есть 100 ТЦП подключений э, на один прокси с одного прокси можете сделать. Подробнее что такое ТЦП подключение я напишу вот здесь вот в информации, вернее от часто задаваемых вопросов. Кстати здесь очень очень много информации, которая Будет вам интересно, если вы, э, клиенты, берете мобильный прокси. Вот У других поставщиков прокси, вот эти вот, называются полуприватные. Это очень затрудняет... Понимание для клиента, что такое полуприватный, вот вам объясняю. Полуприватный это разделение доступов на социальные сети, на целевой сайт на одном оборудовании. Ну, в частности, у нас настроено на модемах про мобильные прокси, и а, это означает, что на одном модеме несколько доступов к своему сайту Facebook, Instagram, WhatsApp там и Авито. Полуприватные. Я их называю а, приватные, потому что именно на этом модеме. Вы купите, допустим, ВКонтакте, на этом адеме вы будете использовать, э, в, кон, будете пользоваться именно социальной сетью ВКонтакте. Только вы и все. Другие другим клиентам, кто да, использует Инстаграм, доступ ВКонтакте не будет предоставлен. Он просто не, перезай, не перейдет на ВКонтакте. Там будет ошибка авторизации. Запрет Дэнни 403, по ошибка. Вот. Также смотрите: на всех прокси мобильных. Э, Сейчас затрагиваем чисто обзор по мобильным прокси, потому что серверные, там все проще, там все понятнее и уже давно я с этим работаю. По мобильным прокси. Как быстро я получу прокси оплаты? После, после оплаты. После оплаты прокси получаете моментально. То есть оплата проходит, там, грубо говоря, 1-2 минуты и все они, прокси уже доступны в вас в личном кабинете. Сейчас рассмотрим и личный кабинет отдельно. Это очень легко и просто. В том случае, когда Нужно купить мобильный прокси и работать, а не ждать техподдержку, когда она вам выдаст вручную или там купить на Дзире, на котором непонятно, как будут, они, как будут они продлеваться и вообще там не, не имеется ну, личный кабинет. То есть там нет гибких настроек можно ли протестировать ваши прокси перед покупкой. Здесь написано, что бесплатного тестового периода нет. Для этого мы сделаем минимальный срок аренды на одни сутки. Но если вы хотите все-таки сделать, чтобы я вам предоставил тестовый период на час, то можете писать ТТП и мы вам выдадим тестовый период. Хотя не приветствуем это, потому что есть суточный тариф для аренды. Какой установлен тайм-аут ротации IP? То есть смена IP-адреса адреса на всех подкатегорий? Составляет пять минут. 5 плюс 1 минут 5 минут. Если вам нужны прокси со сменой IP по ссылке, по ссылке то просим писать их поддержку Здесь я сейчас подправлю. Почему? Потому что э, сейчас вот как раз этот ответ. Мне нужны прокси со сменой IP по запросу, по ссылке. Здесь я уже подправил, здесь я забыл. Сейчас подправим. Ссылка. Смена IP по ссылке доступна только на тарифе для мобильных прокси для всех сайтов. Возвращаемся здесь в выбор для целевого сайта. Для какого? Для всех сайтов. Вот для всех сайтов они подороже. 200 тысяч рублей в месяц на 30 дней там на один день 200 рублей на 5 дней 40 30, они подороже но здесь можно этот как раз тип прокси для других продавцов называется приватный то есть те полуприватные здесь приватные когда на одном оборудовании на одном в частности на одном адаме вы один клиент здесь сразу смена ip посылки доступна э, на этой категории ссылка генерируется автоматически и доступна в личном кабинете сразу после покупки если вам нужна смена ip по тайм таймауту то можем на этих прокси установить любой тайм-аут тайм пишите в техподдержке, то есть вы покупаете прокси и там сразу заложена автоматизация, что вы получаете ссылку и по тайм-ауту смена IP просто напросто отключена. Если вам нужно по тайм-ауту, вы пишите в ТП. Также это реализуем автоматизацию, добавим, чтобы можно было и работать ссылка, когда вам нужно, или сменять тайм-аут IP, какой вам нужен там, до часа, грубо говоря, там, или раз в сутки. Вот. То есть у вас будет вкладка, где вы будете выставлять значение от нуля до, определимся, да, до, допустим, до 59 минут, если там один раз в час вам нужен сменый IP. Если стоит значение 0, то Смена IP по тайм-ауту не работает. Но это мы внедрим попозже. Какая скорость на мобильных прокси и количество подключений? на всех мобильных прокси скорость до 5 мегабит секунду максимальное количество подключений 100 если вам нужна скорость и, и комфортно работа в веб-браузере, то есть вы если работаете в веб-браузере, подгрузка у вас веб-страниц то соответственно лучше взять а, именно для категории для всех сайтов потому что не будет, не, будет не очень комфортно работать именно для, на том модеме, где а, уже есть какой-либо клиент для, другой, для другого а, доступа, там, для ВКонтакте и для Instagram. если вам нужна скорость для всех сайтов, не думая, мобильный прокси для всех сайтов приобретаете. там нету ограничения на скорость то есть все что выдает мобильный оператор в том или ином регионе где стоит оборудование какой отпечаток TCP IP установлен на прокси на данный момент отпечаток TCP IP стоит Android Linux 2.2.3 то есть версия определяется если вы посмотрите такая версия определяется если вы посмотрите зайдете с телефона на сайт по проверке IP адреса а именно отпечатка фингерпринта Yeah. <laughs> Вот, а, то есть на всех прокси установлен Android. Ну все, мы посмотрели, и э, еще мы пропустили вот это очень интересный блок. как раз я сделал это для клиента. все вот эти вот новые видения я разрабатываю сам, ну, под, подсказывают клиенты, да, что удобно, то есть для все, для потребителя, потребителя конечного делается, для всех сайтов, то есть мы когда выбираем локацию для всех сайтов, там, грубо говоря, Instagram, то мы видим наличие каких проксик, чтобы нам здесь не тыкать каждый раз и смотреть, какие в наличии, а какие не в наличии, мы здесь видим как раз для Инстаграма какие, какое количество, для какой геолокации, для какого оператора доступны для покупки. Это очень удобно. То есть этот блок сделан для вас, чтобы вы смотрели сразу перечень, каких, какие есть локации и покупали, выбирали здесь что я советую брать прокси на 5 дней потому что но ну, один день не очень выгодно в том случае почему потому что здесь цена завышена ну, кому нужно протестировать кто не хочет переплачивать допустим но ну, проверить прокси вообще на как они работают то я советую брать на один день но выгоднее брать от пяти дней обычно пятидневный а, период а, оплаты самый выгодный и самый востребуемый потому что на пять дней допустим вот социальная сеть instagram не всегда а, там все гладко да? сегодня работает инста завтра она там э, поджала и какие то чеки вылезли или еще что то да придумала она и соответственно 5 дней мы взяли работаем если что то инста э, или еще что там какой то или у вас софт там обновляется то вы не, опро, не продлеваете прокси просто да грубо говоря если вам нужно продлить вы продлеваете переходим в личный кабинет мы рассмотрели главную страницу переходим в личный кабинет э, личный кабинет я уже авторизован. Что мы здесь видим? Мы здесь видим мои мобильные прокси. То есть здесь есть мои прокси. Э, в данном случае сейчас нету. И есть мои мобильные прокси. Э, мои мобильные здесь как раз будет располагаться ваши мобильные прокси. Сейчас я оформлю заявку, заказ, э, сразу мы купим прокси и мы посмотрим, что здесь вообще можно делать. Купить прокси, мобильные прокси. Выбираем, ну, здесь в принципе не, не без разницы. Выбираем вот на один день. Выберите оператора Мегафон, да? Купить прокси. Переходим на уже на форму оплаты. Есть промокод. Я этот промокод прикреплю под, прикреплю под видео, и вы будете его использовать и получать скидку на покупку мобильные прокси оплата выбирается доступно киеве виза яндекс Вебмани, ВМЗ, ВМР. Ну вот такие вот доступные сейчас есть платежные системы и оформляете ну, ознакомлюсь с разделом вопросы ответы и условия использования и оформляю покупку сейчас я ставлю на паузу оформляю покупку и мы с вами продолжим так провел оплату и, соответственно, мы переходим в раздел «Мои мобильные прокси». Прошло буквально одна минута, и я уже э, приобрел прокси. И вот у нас уже в личном кабинете. Что мы здесь видим? Мы здесь видим информацию, за, номер, номер вашего заказа. Э, его именно и нужно предоставлять, если у вас возникли какие-то технические проблемы э, с прокси. То есть, когда вы пишете в техподдержку, вы сразу прикрепляете, э, прикрепляете номер вашего заказа. Также в Телеграме можно писать в Телегу для того чтобы связаться со мной они раз, контакты расположены непосредственно здесь техподдержки да? здесь видим контакты резидент мобайл моя непосредственно э, мой аккаунт в тех в телеграме мои мобильные прокси э, то есть здесь мы видим номер заказы наш оператор наш э, наш геоположение краснодар наш ас и соответственно э, для какой? Для ВКонтакте. Для какой социальной сети мы купили? Для ВКонтакте одна штука, осталось один день. И подсветка, если осталось менее одного дня или один день, то подсвечивается красным. То есть, если у вас здесь много заказов, то вы сразу понимаете, какой заказ а, требует продления и у какого заказа подходит срок, кончается срок аренды. А, разворачиваем заказ. Здесь мы видим а, тип прокси, а, тип товара. ВКонтакте также наш IP-адрес, а, IP-порт. Порт http, порт socks, наш логин и пароль, срок аренды 1 и добавить можно коммент комментарий, ну, допустим, мой прокси, да, назовем так его. Это даже очень удобно, если вы занимаетесь реселлингом, то есть перепродажей мобильных прокси. А Мои прокси, здесь можно прикрепить клиента, кому они принадлежат, то есть здесь сделано это все для вас. Здесь мы видим, что можем сделать. Мы можем а, выбрать, то есть у некоторых новичков или новых покупателей, новых клиентов возникает а, первое, почему, где мои прокси? почему не пришли они на почту. На почту они не приходят, они, приход, они появляются в личном кабинете. Это первое. Второе. Как мне скачать прокси? Я, они не могут скачать мои прокси. Они выбирают сразу действие. Скачать выбранный прокси, выполнить и написать ничего не выбрано. Потому что вы не развернули заказ. Нужно развернуть заказ, выделить все. Там, или один прокси, если у вас один. И э, уже делать следующие действия. Здесь можно сделать, что сделать? Нужно, можно скачать выбранный прокси формата HTTP и, фо, и выбрать прокси SOCKS. То есть тип прокси выбор для скачивания. Нажимаем выполнить. Скачивается наш прокси. Вот наш прокси уже с логином и паролем выгружен также можно скачать сокс что мы здесь можем сделать? Выберите действие, это заглушка продлить выбранные прокси можно выполнить здесь выбор опять же периода продления, то есть в личном кабинете заложена функция продления скачать авторизация по IP, если ваш софт работает без логина и пароля, то есть он работает только без авторизации, вернее с авторизацией по IP адресу, то вы делаете авторизацию по IP адресу выполнить и здесь вводите ваш IP адрес Допустим, у вас сервер или дома компьютера, а IP-адрес у провайдера выдал такой-то. Ну, или желательно, конечно, статически, чтобы он не менялся. Если у вас не статический, то можете здесь все время обновлять ваш IP-адрес, если он у вас поменялся. То есть, привязка по IP-адресу дает его нам а, тот, а, тот факт, что мы не используем логин и пароль, и авторизация проходит вот в таком формате IP-порт. Но, опять же, авторизация проходит на тех компьютерах, на которых мы, на которые мы задали IP-адреса. Удалить авторизацию по IP, сделать авторизацию, удалить авторизацию по IP, удалить выбранный прокси. Ну, например, вам не нравится прокси, вы не хотите заморачиваться, и он вам мешает, не хотите заморачиваться с возвратом средств. Допустим, если вам он прокси не подошел, да, или там вы купили на один день, э, попробовали, там, или на два дня вас не устроил. Ну, в любом случае это для тех, кто, кому прокси мешает удалить выбранный прокси, он выделяет и удаляет этот прокси, удаляется, и он здесь больше вас не будет. Он Просто-напросто для того, чтобы не мешал. Вот и, в принципе, весь функционал на данный момент, что сейчас у меня есть для мобильных прокси. Что еще хочу сказать. Давайте еще рассмотрим непосредственно мобильный прокси для всех сайтов, где имеется у нас ссылка. Переходим в покупку прокси, мобильные прокси. Выбираем наш тип прокси для всех сайтов. Для всех сайтов России. Выбираем оператора, ну, допустим, мегафон. Ну, вот для всех сайтов. Здесь написано, какие именно локации у нас доступны. Для всех сайтов Мегафон Нижний Новгород. Пожалуйста, Мегафон. Выбираем наш Нижний Новгород. Да. Выбираем срок аренды на один день, грубо говоря. Да? И приобретаем наш прокси. Я сейчас проведу оплату, поставлю на паузу. Заказ оформил. Проверяем мои мобильные прокси. Мы видим, здесь у нас есть для всех сайтов мобильный прокси. Открываем здесь, как видим, уже имеется наша ссылка. Выбираем, выбираем наш прокси и скачиваем наш прокси. Формат HTTP выполнить. Скачиваем для того, чтобы проверить, какой у нас IP-адрес внешний на нашем мобильном прокси. Копируем наш прокси и переходим на сайт, где удобно это проверять. Я использую именно этот. Вставляем и нажимаем проверить, проверяем, какой внешний IP-адрес на. На прокси. А, ожидаем наш прокси. Мы видим внешний наш IP-адрес 83.95 заканчивает Тип прокси https HTP страна Россия. Переходим по ссылке, которая меняет IP-адрес. Ждем некоторое время. Ждем уведомления. IP-адрес сменен. Переходим на проверку. Проверяем и видим, что IP-адрес у нас а, сейчас поменяется. IP-адрес поменялся. И проверяем еще раз, для того, чтобы убедиться. Ждем. IP-адрес менен. Переходим по проверке внешнего IP-адреса на сайт. Проверить. 80 заканчивается, 100 сейчас. То есть IP-адрес менен работает как часы. <coughs> так что вы можете использовать эту ссылку и пользоваться, встраивать его в свой софт, который по требованию меняет IP-адрес. На этом я подвожу итоги. Мы рассмотрели полный функционал сайта, внешний вид, также рассмотрели личный кабинет сайта, его интерфейс и его функционал. Сайт располагается на сайте, по ссылке fregatproxy.ru. Также вы можете использовать нашу партнерскую программу на данный момент процентов партнерских вознаграждений то есть за привлеченных клиентов вы получите 10 процентов от потраченных и средств как и на ipv 4 прокси так и на мобильные прокси вы можете использовать или свой свою реферальную ссылку прямую или ваш реферальный купон если вы не хотите использовать прямую реферальную ссылку что делает купон купоны вы предоставляете людям своим партнерам, клиентам рефералам, они используют соответственно получает 5 процентов скидку на то а вы и закрепляется за вами вы получаете 10 процентов от потраченной сумме суммы вашего партнера так что можете пользоваться смело выплаты делаем каждую неделю на этом подвожу итоги вы можете приобретать использовать ваш купон купон будет расположен под видео под описанием видео используйте на этом все до свидания пока пока